Всем привет! Решил записать небольшое пособие для новичков. Многие партнеры обращаются, вот начал бизнес компании, с чего начать, что конкретно нужно делать. И люди находятся в таком оцепенении, не знают, что дальше делать, зарегистрировались и не знают дальнейших действий. Я работаю в компании третий год, и поверьте, я знаю, как и что нужно сделать в этом бизнесе, чтобы оно пошло, чтобы сорваться с места, сдвинуться. Первое, это, конечно, нужно действовать, ребята. И рекомендую взять ручки из точки, записать и все это выполнять. Первое, что нужно сделать, это самое важное, изучить маркетинг план, изучить. За какую работу вам будут выплачиваться деньги? Маркетинг план вы можете найти на официальном сайте компании, попросить у спонсора своего и изучить, чтобы вы четко знали карьерный рост, выплаты, какие виды дохода и так далее, и так далее. Не зная маркетинг плана, э, тяжело здесь будет работать. Но как-то вы э, ходите месяц на работу и вы не знаете, сколько вам э, директор будет выплачивать, да? Смешно. А Придя в этот бизнес, в нашем бизнесе, вы тоже точно так же вы должны знать вознаграждение свое. Что вам компания будет, какие деньги, в каком размере выплачивать и за какие действия, самое главное. То есть, первое, это маркетинг план записывать, я себе пометил. Второй момент, это нужно полюбить продукт, влюбиться в продукт нужно начать пользоваться продуктами компании, нужно получить свой личный результат по продукту, нужно сделать фотографии до фотографии после, смотря каким продуктом вы пользуетесь, нужно сделать замеры, то в каком вы аспекте хотите работать, где вы хотите, то ли для коррекции фигуры для похудения, то ли на лицевые, то ли еще, то есть Нужно запечатлеть до и после. Я когда начинал бизнес, я до применения продукции сфотографировался и начал делать фотографии. 7 дней, 14 дней, 21 день, 28 дней, месяц. И результат вроде бы я вижу, да, ну визуально не вижу, что происходят у меня изменения. Но когда я сделал фотографии и совместил их, четко было видно, что есть классный результат. То же самое по применению продукции ZEN, я за два месяца сбросил 11 кг веса и я встал на весы, я сделал абсолютно все замеры, лоб, шея, плечи, грудь, пояс, талия и до низу, до ног, икры, голени, то есть все я замерял и я получил результат. Некоторые делают ошибку, начинают пользоваться продукцией, проходит э, неделя, два, три, э, две, три недели, месяц, и говорят, нету результатов. То есть, видим их, нету результатов. А вы, когда начинаете привыкать и каждый день видите друг друга в семье, да, говорите, ну, вроде бы нет никаких результатов. А когда сделаете фото месяц назад и фото сейчас, вы обязательно увидите свои результаты. И таким образом я за месяц сбросил сначала 6 килограмм, Затем у меня была э, пауза 2-3 месяца. Затем я опять начал э, применять продукцию Зен и за второй месяц применения я сбросил еще 5 килограмм. Итого я сбросил 11 килограмм веса и на два размера, я, у меня был 54, сейчас у меня 50 размер, э, сбросил на два размера всю одежду. То есть, Второе это нужно влюбиться в продукт, чтобы вы с верой рассказывали людям об этом продукте, чтобы у вас вера появилась внутри, что продукт работает, что нет никаких сомнений. То есть влюбитесь в продукт, полюбите продукт, станьте продуктом нашего продукта. Следующий момент обязательно нужно для новичка посещение всех мероприятий, которые проходят у нас в системе. Знает инфо. Это деловые встречи. Стартовые тренинги Академии Жанес в прямом эфире. И каждый день рекомендую посещать Академии, которые находятся в архиве, в постоянном архиве. Опускайтесь в самый низ, в самый конец и по одной Академии с самого утра рекомендую просматривать. Если вы не посещаете мероприятие в прямом эфире и вы думаете, что вы все знаете, Посетив один раз деловую встречу, а затем говорите, мне туда нечего выходить, я уже там был, либо на стартовой тренинге Академии, вы ошибаетесь. Я, допустим, посещаю все мероприятия. Для чего? Для того, что первое, это нужно самому быть и слушать каждый раз, каждый спикер говорит что-то новое. Также вы должны следить за своими партнерами, которые посещают эти мероприятия. Если вы сами не посещаете онлайн-мероприятия деловые встречи. А как же вы можете видеть, посещают ли ваши люди эти мероприятия? Если вы не посещаете, ваши люди тоже не будут посещать. Без этого тоже никак. Нужно быть на каждой деловой встрече. Если у вас даже гостей ноль, вам нужно быть самому. Вам нужно э, слушать, как разговаривает спикер. Каждый спикер говорит что-то новое. Академии, тренинги то же самое. И ходить до тех пор, пока вы бриллиантом не станете. Понимаете? И даже в статусе бриллиант люди посещают и деловые встречи, и тренинги, и академии. Третье. Посещение всех мероприятий в системе «Знает инфо». Это однозначно. Четвертый момент. У нас каждый вторник проходят вебинары от компании в 13.00 по Москве дневной и вечерни в 20.00. Проходит европейский вебинар. Их тоже нужно посещать. Новости, промоушены, тренинги всевозможные разные. Успешные партнеры делятся своими историями. То есть там тоже нужно быть. Следующий момент. Посещение мероприятий компаний, которые большие проходят. Такие как университеты ЖНС, в Киеве, в алма в... Где у нас еще проходят? В Москве, Амстердам. э, в Амстердаме, Катя подсказывает, посещение всех мероприятий. Вам нужно там быть. И ага. я всем говорю своим партнерам, если вы не посещаете мероприятия, значит вы не получаете э, веру в успех, э, уверенность в себе. Вы, на этих мероприятиях э, появляется вера, вы зажигаетесь. Когда вы слышите истории других людей, видите большое количество Людей, которые преуспевают, выходят на сцену, делятся своими чеками. У вас вера появляется. Я всегда говорю своим партнерам, когда ты едешь на мероприятие, это хорошо. Когда ты едешь сам, ты строишь мой бизнес. А когда ты везешь с собой свою команду, ты строишь э, свой бизнес. То есть э, посещайте мероприятие, вывозите. Вот следующее мероприятие у нас будет в Киеве в мае месяце. Поставьте планку 10 своих партнеров привести на мероприятие и когда люди приезжают на это мероприятие мероприятие у них появляется вера в бизнес и они начинают работать они приезжают домой они рассказывают своим знакомым друзьям где они были и таким образом растет ваш бизнес то есть посещение э, офлайн мероприятий и компании где проходят большие мероприятия там нужно быть следующий момент спецтренинги Наши лидеры, мы проводим спецтренинги в Чернигове, в Карпатах, в Украине мы проводим тренинги для партнеров. Также проходят тренинги в Алмате, в Казахстане, в Москве проходят, в Екатеринбурге. То есть в Калининграде, если вы ближайший город, где у вас есть, вы должны ехать на спецтренинг. И то же самое, если вы посещаете спецтренинг, это здорово, хорошо. Но если вы посещаете сами один, вы строите бизнес своему спонсору. Если вы вывозите на спецтренинге своих партнеров, вы строите свой бизнес. Это запомните. Спецтренинг, там нужно быть. Если вы сидите дома месяц, два, три, у вас бизнес не идет, и вы не, не приходит понимание, как устроен этот бизнес, что конкретно нужно действовать, вам нужно быть на спецтренинге. Следующий момент. Друзья, очень важна эта работа со спонсором. Вы каждый день должны быть на связи со своим спонсором. Вы должны... Я имею в виду не просто звонить спонсору и спрашивать, как у тебя дела там, что ты делаешь и так далее. Конкретно вы должны работать со спонсором. Деловая встреча, после деловой встречи вы вводите на спонсора своих гостей, спонсор работает с вами, помогает вам их подписать в бизнес. То же самое после стартового тренинга. Ваша задача пригласить человека на онлайн мероприятие на деловую встречу, на стартовый тренинг, а задача спонсора закрыть эту сделку для вас. Все эти тренинги и академии, методика, как нужно работать, есть в академиях у нас. Там информация не на 1 миллион долларов. Поэтому почему я и сказал ранее, что нужно посещать все онлайн-мероприятия и в архиве академии. И э, что нужно, каким нужно быть вот в нашем бизнесе. Самое главное, у вас должна поставлена быть цель, вы должны добиться. Допустим, 7 дней специалист, 2-3 месяца сапфир, у вас должно быть прописано, цели по тренингам тоже есть. У вас должна быть вера, что у вас э, все это получится, что вы добьетесь результата. И, и вы должны быть постоянными, постоянство, каждый день. Вы должны делать одну и ту же работу, разговаривать со многими людьми, приглашать их на деловую встречу, делиться возможностью. Наши возможности, та, которая у нас есть, что можно из дома через интернет зарабатывать деньги. Либо э, человеку предложить продукт. Если человека не интересует бизнес, нужно делиться результатами наших людей, э, делиться то, какие люди получают результаты. Может, кому-то вы и поможете. Может, э, человек сам не будет пользоваться даже продукцией, но у него есть, в его окружении есть знакомые друзья, которые будут пользоваться и самое главное, нужно вести в бизнесе статистику. Вы должны каждый вечер анализировать, какой объем работы вы сделали, со сколькими человеками вы переговорили, сколько вы людям дали информацию, сколько человек посетили деловую встречу у вас. И когда вы будете видеть статистику, что у вас ноль на деловую встрече, вы ни с кем не общались, естественно, вы ничего не заработаете. Когда вы будете видеть посещение людей у себя в рабочей тетради, на деловой встрече. Вы будете работать со спонсором. И это будете делать каждый день, каждый день, постоянно, постоянно, постоянно. Тогда у вас будет и бизнес расти. То есть, нужно, вот, самый первый этап, нужно начать, начать действовать. Нужно начинать звонить людям, обращаться к людям. И это будет являться ваша тренировка. Обращение к людям и приглашение на деловую встречу это является вашей тренировкой а затем вы должны быстро обработать своих знакомых, друзей список должен быть 100, 200, 300 человек есть по этому вопросу также академии вам нужно быстро известить их потренироваться, пригласить на деловую встречу кто захочет пожалуйста будем работать но кто не захочет, вы поставили человека в известность и следующий момент когда знакомые ваши закончатся, можно обратиться к знакомых своих знакомых. Затем э, можно перейти в, работать в социальные сети. Одноклассники, контакты, твиттер, фейсбук, инстаграм, мой мир. Масса социальных сетей, где можно познакомиться с людьми, э, сделать им предложение о бизнесе. И поверьте, очень много людей в мире, которые ищут заработок, которым нужны деньги. А деньги всем нужны. Я не видел ни одного человека, которому деньги не нужны, честно. Спрашиваю человека, вот, ну деньги нужны, ну да, нужны. Неважно, человек зарабатывает деньги или нет. И все это психология. Как вы поработаете с человеком, как вы заинтригуете его, как вы дадите человеку информацию, все это есть в академиях. Я не хочу сейчас давать конкретные задания, показывать и так далее, и так далее. Есть в академиях. Еще раз, вера в успех. Постоянство, действия ваши должны быть, работа со спонсором. Когда вы начинаете действовать, начинает что-то изменяться. И еще добавлю, у нас сейчас идет пром, можно до конца апреля закрыть статус нефрит, заработать 500 долларов. Статус жемчуг 1000 долларов и статус сапфир 6000 долларов. Время еще есть у нас 20 дней, 21 день. Можно активно поработать. За 21 день с нуля можно закрыть статус Сапфир. Поэтому рекомендую включиться. А как закрыть Сапфир? Нужно найти 3-4 человека, которым рассказать о возможности промоушена Сапфир. И вы сами выполните этот промоушен. Так что желаю вам удачи. А кто случайно зашел на мой канал и увидел это видео? рекомендую подписаться на канал, ставьте лайки, комментируйте, либо обращайтесь ко мне в личку, я дам информацию, расскажу, как в первый месяц можно выйти на доход 1000 долларов, а через полгода-год выйти на доход 2, 3, 5, 10 тысяч долларов в месяц. Желаю вам удачи и всем пока.